Всем привет! С вами Влад. Мы находимся в компании Upstage. У нас сегодня очень интересная машинка. Это Jaguar XE 25T с двухлитровым турбированным мотором. 240 лошадиных сил в стоке. Работали с ней по программе Stage 2. Перепрошивка, сделали downpipe, удалили катализатор и также клиент захотел, чтобы мы настроили ему выхлоп. Мы ему переварили полностью весь выхлоп. У нас в стоке машина показала 241 лошадиные силы и 355 крутящего момента. Это практически заводские показатели. Мы ее настроили, удалили катализатор и у нас на стенде получилось 304 лошадиных силы и 463 нома. Показатели очень неплохие для данной доработки, поэтому всем, кому интересно, можете к нам приезжать. С удовольствием вам поможем с настройкой данного автомобиля.